Здравствуйте, с вами Александр. Сейчас я прокачусь по городу, по центральной части. И вы сможете сами посмотреть, что у нас за город. Я выехал на Московский проспект. на максимальных настройках, потому что качество видео очень высокое Впереди наш любимый дом советов Я проеду через остров, выйду на Ленинский проспект, потом по Ленинскому проспекту до Площади Победы. Справа отель «Ибис». 12 страшные дома. Я думал их, когда был чемпионат, их как-то покрасят или что-то с ними сделают. Но ничего не сделали. Так что Калининград это не узкие немецкие улочки, а он, он разный совершенно. Справа остров Канта, кафедральный собор. Перейдите, рыбная деревня. Видите, справа такое все красивое, а слева советские дома. Они-то, в принципе, неплохие, но если их как-то внешний вид немножко изменить, покрасить, по крайней мере. Рыбная деревня, она, она новая, то есть все эти дома новые. Их просто под старину сделали. Тут у немцев что-то типа, типа рыбного рынка, что-то такое было. Вот они решили сделать такую достопримечательность местную для туристов слева стадион новый я туда не поеду Всем прямо в центре, Практи практически все равно центр. Просто эти улицы они такие, как бы не, не то есть они рядышком с центральной улицей находятся. И я так решил, кружочек проехать для того, чтобы проехать по острову. Центральная улица это Ленинский проспект я сейчас выезжаю Немецкое здание Какая-то биржа у немцев была Это кафедральный собор тоже справа Видно О, какая пробка Сейчас вы посмотрите Какие у нас пробки Сколько это занимает Времени их проехать сейчас без 15.2 вторник куда едет народ непонятно и так вот целый день целый день люди куда-то ездят как будто никто не работает ездят по магазинам перестроиться сейчас на лево. Вот пропустит меня кто-то или нет? Давайте посмотрим. Да, по-моему пропускает. Вот первая попавшаяся машина. Меня не пропустила. Я не знаю, как в ваших городах. Но нас. Его надо поблагодарить, нажать на аварийку. Пропускают вас, не пропускают. В Калининграде ездит по-разному. Я бы не сказал, что здесь хорошо ездит. Все равно в наглую лезут. Может быть, это не так, как в других городах. Явно. Там в Москве, например, или в Питере. Но тоже... Есть такие, которые не хотят ждать, объезжают. здесь был дом Канта слева так понимаю ну и слева либо прямо потому что улицы были другие немножко по-другому было движение да и город тогда был 30 тысяч человек было в Фениксберге во времена когда жил кант примерно 30-50 может быть а сейчас полмиллиона мне кажется, что больше, потому что очень много людей приехало, очень много приезжих. Это центральная площадь, центральная, но только, как, только название центральное. На самом деле главная площадь – это Площадь Победы. Шла улица Шевченко и прямо по Ленинскому. В прошлом году многие дома привели в порядок, эти фасады сделали красивые. Вы представляете, это хрущевки на самом деле. И сделали так, что просто не узнать. Вот это слева здание, это немецкое здание. У них тоже были так, ну, такие стили в 20 веке. Тоже любили они коробки. Вот эти Все дома, вот эти вот, это вот что впереди. Это хрущевки. Хорошие хрущевки, я вам скажу. Зачем их сносить? Можно вот так сделать красоту. На самом деле это не такие небольшие деньги. Тут только крыша переделана красивая. Так что-то налепили. И получилось вполне нормально. Так, сейчас я еду прямо. Опять посмотрю, пропустит меня кто-нибудь или нет. идет налево движение поэтому была сюда пропускается. вот мне кажется что в москве с этим посложнее будет движением как-то у нас не особо кто-то куда-то спешит едут и едут ты особо все равно быстрее не приедешь Дергайся, не дергаешься, Все равно будешь просто стоять Если вы переедете в Калининград, то вот утром и вечером вам придется стоять через город в пробках. То есть, если, допустим, работа находится так, что нужно проезжать через центр, вот это будет каждый день. Придется так стоять. Обычно получается, вот я живу в центре, чтобы доехать от окружной дороги до центра, если это там, полшестого где-то. 5,5,6, ну, до 7, то это минут 40 может идти примерно. То есть проехать там 5, ну, не 5, там, 7, там, 10 километров на этом может идти вот где-то минут 40. Если ехать через весь город по пробкам, я не знаю, сколько на это может идти времени, и тем более, если в Болт районе живете, то будете жить. Может, мне кажется, что часа полтора. Это я не понимаю людей. Они опять заканчивают работу, садятся в машину и уже там после шести приезжают домой. И так каждый день. Это и утром, и вечером. Попробуем опять направо. Пропустят нас направо или нет? Автобус нас не пропускает. Дальше машина не пропустила. Третья машина не пропустила. Вот четвертая пропустила. Но я в наглую не лез, я просто показал поворотник, немножко повернул. Наверное, если в наглую лезть, то пропустят. Как бы не очень так хорошо выглядит. Впереди площадь Победы. Северный вокзал. У немцев тоже здесь был Северный вокзал. Назывался Нотбанхофт. Нотбанхофт. под площадью, там туннель есть, и вот поезда проходят под площадью, и дальше можно поехать на побережье отсюда, уехать. Ехать на море лучше отсюда, чем с Южного вокзала. Если, если здесь находишься, конечно, если находишься на Южном вокзале, то, конечно, лучше с Южного. Это улица Чернышевского. Впереди рынок центральный. Есть смысл там покупать овощи, потому что в магазине это и дороже в супермаркете и выбрать нечего. А здесь можно реально действительно хорошие овощи выбрать. Я как бы в это не верил, я думал это ерунда, всегда покупал в магазине, а потом начал ходить на рынок и на самом деле Разница, разница она просто ощутима не столько даже по деньгам сколько то, что можно выбрать то, что ты хочешь вот этот вот слева это все рынок идет у немцев здесь было что-то вроде бы конюшня здесь было. я не буду врать я точно не знаю но что-то с этим связано вот, Здание ГАИ Старое Сейчас они другое здание Это старинное немецкое здание Приди отель Меркури сегодня 21 ноября так, если кому интересно Если жить в центре, то машина, она особо не нужна. Она нужна, там, когда вы там, на море решите поехать на машине, чтобы не на пляже поехать, которые все ездят, там Светлогор, Сильноградск, Интарны, а на какие-нибудь более дикие пляжи, то, конечно, нужна машина. А так вот, если в центре жить, то особо смысла ехать нам на работу, на машине. Нету, проще. Дайте пешком проще. Быстрее будет там, либо на велосипеде. А на машине это вот. Если, если работать до пяти, то это постоянно стоять пробки. Люди стоят, я не знаю, я не езжу на машине, когда пробки. Слева у нас Верхнее озеро, впереди Музей Янтаря. Музей Янтаря находится в форте немецком. Очень интересное здание, музей стоит посетить. Янтаря обязательно, хотя бы ради этого здания. Смотрите, какая крепость. Сейчас я по кругу развернусь и поеду по другой дороге потом. Вот это вот центральная часть, вот, вот мы что едем. То есть если вот где-то гулять, да, вот по центру. Как бы оно здесь. вот. Как видите, что ничего такого шикарного в городе нету, Чтобы он там такой прямо был европейский. Но на самом деле-то и в Европе-то не сказать, что прямо все такое вот вылизанное. Это улица Невского. поверну направо на улицу Тельмана. Веррангель Здесь их много Здесь просто Кормом крепости всякие Очень много бомбул Немецких Опять пробка начинается верхнее озеро, очень красивая набережная. Она сделана вокруг всего озера, там очень большая. Я не могу сказать сколько, но это несколько километров, может быть 5 километров она по кругу, ну, очень большая. немецкие, Я не знаю, буду я вырезать эти пробки или не буду вырезать. В принципе, можно их и оставить, потому что, чтобы вы видели на самом деле реальную картину, как оно есть. А то обзор о, о городе, все так хорошо, красиво. Я еще думаю походить по дворам, вот иду по центральной улице и зайти во дворы, и посмотреть, что во дворах, как вот там на самом деле Калининград, так все чисто, аккуратно вроде бы, а что там, я думаю, будет интересно. Валитовское консульство. Я уже устал стоять в этих пробках. Все ради подписчиков. люди стоят с бумажками на получение визы. Все, устал ехать в такси, видимо. Ленинграда могут сделать упрощенный проезд по Литве. Транзитная виза какая-то такая делается на три года, стоит она там недорого совсем. По-моему, 5 евро на три года делается и можно сутки быть на территории на территории Литвы. Ну то есть нужно выехать, въехать на территорию Литвы и выехать с другой стороны. Не обязательно делать шенгенскую визу, чтобы съездить, например, в Москву на машине. То есть достаточно раз в три года сделать вот, такой вот э, такую визу транзитную и спокойно ездить, сколько тебе надо. Я не знаю, может ли это сделать человек, у которого нет калининградской практики, но калининградцы могут. Вот впереди здание, вот эта вот коробка, это здание тоже немецкое. То есть сейчас здесь техникум, -то, университет Канта, раньше технику мог. вроде бы коробка коробка но вот это немецкое здание то есть вы как вы видите мы мы никуда не едем мы просто получается стоим можно было за это же время, наверное, мешком пройти также, ну, может быть, бегом бы точно, наверное, было бы быстрее. Поэтому, когда выбираете, где жить, нужно смотреть именно по пробкам. То есть нужно приехать в город, погулять здесь немножко как-то, не знаю, может быть, пожить немножко в городе там пару дней, чтобы понять, что да как, спросить людей, поспрашивать, где, что, как, потому что можно так вот где-нибудь квартиру купить и будете вот стоять вот так вот. Хотя, наверное, центр он все равно весь стоит. Поэтому без разницы, наверное. Центральная часть, где вот сейчас ну, я нахожусь, здесь новых домов не строится. То есть новые дома, комплексы, это все краин города. Исель. Сельма, там ближе к окраина уже за, застраивается, ближе к окружной дороге. И вот там Московский, конец Московского, Балт район. Московский район так называемый. А в центре это очень мало что-то строится. Потому что если что-то начинают строить, сразу начинается истерика. То, что застраивает город, уплотняет, уплотнительная застройка. Поэтому место подстройку выбить в центре очень трудно. И застройщики решили строить комплексы. В принципе, очень удобно. Земля недорогая. Построили много квартиры. Продают спокойно. В принципе, там жить нормально районах там достаточно нормальная экология представьте вот здесь вот машины они стоят и коптят и вы живете в центре у меня подоконники за ну, за неделю вот белые подоконники они просто вот, ру, рукой если провести будет вот просто вот, рисовать можно то есть черная вот какая-то пыль рука будет просто грязная и это при том, что особых предприятий у нас нет. Вот таких, которые сильно воздух портит. В некоторых городах, конечно, хуже. Но все-таки дышать свежим воздухом ну, как бы нормально. там в этом плане в плане экологии место хорошее, хорошее потому что северо-запад и ветра у нас северо-западные это окраина города и оттуда туда как бы идет чистый воздух с моря там как бы в этом плане хорошо но это все равно это не центр это добираться это кому как я слышал один блогер сказал что Сильма это престижный район я не могу это, а, осознать вот этого вот, что Сильма престижный район, потому что для меня Сильма это поля, которые были там, не знаю, там 15 лет назад, 10-15, когда там начали строить дома, и эти поля начали застраивать. То есть в моем понимании это окраина города. Просто. Ну, и там понастроили вот этих высоких домов. Ну, вы можете себе представить. Высокие дома, между ними куча машин, там стоянок зелени почти нету зелень так дальше идет зелень в сторону, в сторону окружной дороги там да там леса там в принципе там неплохо там велодорожки есть то есть если ехать оттуда на море то вообще красота по хорошей дороге выезжаешь на окружную и все и поехал дальше на море то есть в принципе место неплохое но квартиры там стоят недешево и я не понимаю почему так дорого Справа какая-то стройка, тоже жилой дом строит, в центре города. какие, я не знаю, кому нравятся дороги, калининградские дороги, постоянно едешь и трясешься, вот это площадь Победы опять, впереди мэрия, мэрия это тоже немецкое здание, я, честно говоря, думал, что оно советское всегда, вот это впереди, которое а оказывается немецкая. вот в 1900-х уже годах у них вот была мода на... Такие постройки такого плана. Как бы вы делайте выводы сами. Нравится вам город, не нравится. Хотите вы жить в таком городе, не хотите. Мой канал, он, он специально для людей, которые хотят переехать в Калининград. Ну, по крайней мере, думают об этом, куда им переехать. Сколько я хорошо знаю город, хорошо знаю область. Наверное, я знаю область больше, чем город, потому что я люблю ходить в походы. И много знаю интересных мест. И на канале я выкладываю кое-что. Это только начало, дальше будет гораздо интереснее. Область очень красивая, у нас многие люди не знают, что у нас есть такие места, вот они живут и максимум выезжают на море, и тех мест, вот, которые вот я видел, многие люди не видели, которые здесь живут, я имею в виду. Не так много даже людей ездило на Вишнец. В Калининграде, которые не были никогда на Виштенце. Молодежь у нас любит выезжать на машинах, выезжать по области, по всяким развалинам, там, по всяким интересным местам. Вот такая мода пошла, вот они ездят. А вот кто постарше, не ездит, как правило. Слева администрация области здания. Видите, какое красивое немецкое здание. Прямо это стадион Балтика. Еще немецкий стадион. Впереди справа зоопарк. Зоопарк тоже стоит посетить, но если вы приедете в теплое время года, зимой там, ну я не знаю, я бы зимой не пошел туда. Этот район, он меньше пострадал от бомбежек, и вот именно сюда, проспект Мира, стоит сходить погулять. И все вот улочки, которые идут отсюда, влево и вправо, там, вот эти вот улочки интересные. Заря. Сюда приезжал камера, камера, как там, который Титаник снял. Вот кинотеатр Заря. И здесь он его представлял. Центральная часть города, наверное, закончена. Дальше парк Центральный, или парк Калинина, как он раньше назывался. То есть вот в этот район, проспект Мира, если вы приедете в город, сюда стоит сходить, потому что дома достаточно интересные здесь. Вот есть, есть улочки, которые вот в брусчатке. Все, всем пока, с вами был Александр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, что я показал не то, не так, что-то не о том рассказал, может быть. Может быть, местные меня поправят, если кому-то было действительно интересно посмотреть вот это вот. Можно, конечно, все это снять по-другому, тут болтать, вам рассказывать о каждом здании. Но к этому нужно столько готовиться, что блин, на пару дней на подготовку. Может быть, конечно, когда-нибудь я сделаю такой ролик подробный. Все, всем пока. С вами был Александр.